Для кого сделаны эти методики, и для кого этот центр, на кого ориентированы все методы, техники, которые используются? Люди в медицину приходят, каждый, наверное, со своей целью. Вот. В медицину людей совершенно случайных попадаются очень редко, и если они туда попадают, они из нее всегда уходят. Вот. Я как нормальный ребенок в медицину попал по случайно, потому что однажды задумавшись о том, как мне в этой жизни вообще жить, лечиться, воспринимать себя, свое здоровье, и столкнувшись уже за к 16-17 годам неоднократно с медициной того уровня, которая была, я понял, что спасание утопающих – дело рук самих утопающих. Либо я разберусь в этой медицине сам, либо я буду всегда сидеть на пороховой бочке и быть заложником ситуации, когда кто-то за меня принимает решение. И находя, будучи дилетантом в этой отрасли знаний, становилось, в общем-то, не по себе и, странно, и страшно жить. Так вот, когда на этой волне попадаешь в медицину и попадаешь в нее изнутри, сначала вообще ничего не понимаешь. Но потом у тебя начинает прорисовываться некая картинка, что люди, которые тебя лечат, тебе дают советы, тебе дают рекомендации, они сами к этому относятся достаточно отстраненно. То есть они этот костюмчик никогда не примеряют на себя. И когда хирург тебе рекомендует при, в общем-то, достаточно незначительной травме, операцию калечащую, а, допустим, удаление мениска – это калечащая операция, если ребенку там 16-15 лет, и когда это калечащая операция, всеми воспринимается, да все нормально, ничего особенного. Понятно, что все зависит от того, как ты относишься к своему телу, как ты относишься к своему здоровью, насколько оно тебе самоценно. Насколько ты вообще планируешь сам свою жизнь и планируешь сам заниматься решением всех, брать ответственность за все свои решения. И вот когда ты начинаешь задавать вопросы, а какие последствия, а какие гарантии, а какие а ограничения будут, это, а есть ли другие варианты, а можно ли как-то сделать без операции, на тебя смотрят, в общем-то, как на слегка неадекватного человека, потому что, что в этом особенно, ну не будет мениска, мало ли у кого то этого миниска нет, и когда ты говоришь, что да я не такой, как все, я не хочу жить без миниска, я хочу, чтобы меня вылечили, хочу, чтобы меня восстановили, или мне сказали, как это сделать, но на это ответа нет. А получается тогда, что вообще, ну ведь не так много людей, которые задумываются об этом, как я буду жить после операции без министка. Вот так положено, так делают всем. Операции эти, ну, общеприняты. Ведь не очень-то большой контингент людей задумывается об этом, какие гарантии, что эта операция пройдет хорошо, что я потом буду делать и вообще насколько меня хватит. Без ну, наверное, это определенный склад ума наверное, это принятие ответственности вообще за свою жизнь, не перекладывание ее на родителей. Это не перекладывание ее на общество, не перекладывание ее на какие-то структуры. И когда ты так подходишь, то даже ты в институте, то и в школе учишься по-другому. Я точно понимаю, какие мне предметы надо знать, а какие мне не надо. И когда... Мне говорят, что ведь историю надо учить. Я понимаю, я никогда не буду историком. Это, будет, это большая профессия. И я не собираюсь быть историком. И меня вообще история не волнует. Когда мне говорят, ну ведь географию очень полезно знать. Я понимаю, что географию надо сдать, получить какую-то оценку. Но в той географии, которая меня обучают, ну, процентов 90 той географии, которая мне не нужна. И в той литературе, когда, которую меня обучают, мне тоже много не надо. Я понимаю, это я так думаю. Вот. Но когда даже тебя начинают учить в медицине, ты понимаешь, что в ней нет одна горизонтальных срезов. То есть, чтобы все дисциплины на одном срезе, потом на следующем срезе, потом на следующем. Какие-то предметы остаются ну, на общем-то в лучшем случае на сестринско фельдшерском уровне, а какие-то потом начинают выкапываться какие-то ямы, и ты понимаешь, что они дальше со стыковки с другими предметами не имеют. И ты вынужден для того, чтобы картинка у тебя была полноценная, ты должен этим заниматься. Ну, как всегда, если ты задаешь такие вопросы, то в твоей жизни появляются учителя. Они могут быть либо на позитиве, и они тебе пытаются что-то донести, либо это учителя на негативе, которые тебя спровоцировали на Желание в этом разобраться одна же самому. Потом, одно из очень важных моментов, когда ты принимаешь однозначное решение, что ты медицину учишь не для того, чтобы работать, не для того, чтобы делать науку, не для того, чтобы зарабатывать деньги себе на жизнь, не для того, чтобы этим гордиться и кичиться, чтобы этим удивлять кого-то и проявлять себя, что а я вот тут выучился на доктора. Ты идешь в медицину только для личного познания, понимая, что как ты только в ней разберешься, так, наверное, будешь заниматься другими, более интересными делами. Вот, как любой ребенок, который, ну на базовом уровне уже на школьном имел физико-математическую, там, техническую, инженерную ориентацию, чисто в роли, вот, ты понимаешь, что медицина от точных наук очень далека, и ее на, на эти рейсы либо надо переводить, либо она так и останется вероятность астахастической, и опять будет тебе страшно жить, потому что никто тебе никогда однозначного ответа дать не может. Видите, я все время начинаю с себя. Я начинаю говорить о себе, я начинаю говорить от того, как я пришел в медицину. Потом я хотел сказать, рассказать, как я пришел в науку, как я пришел в изобретательство, вместо науки, потому что... На вопрос «докажите, обоснуйте» и так далее, это сложный вопрос, потому что это уже некая форма, формальность доказать, обосновать и так далее. Когда ты понял некие законы, принципы, правила, но я их называю часто догмами аксиомами, тогда они для тебя-то очевидны, а для кого-то их надо доказать. И тогда ты понимаешь, что либо это формальность, которую ты делаешь ради оформления патента, ради публикации, ради защиты кандидатских и докторских диссертаций. Ну, То есть это работа не для себя, это работа на общество, когда ты должен получить определенный, наверное, титул, бантик и так далее. А ты понимаешь объем бантиков, который ты должен получить. И это для тебя опять становится технологией, потому что получить звание нужно для того, чтобы получить некую степень признания, степень свободы, неприкасаемости, если можно так, потому что профессору задать вопрос может только профессор. Или на самом деле только академика академику не до вопросов для профессоров. Вот. Поэтому ты обрастаешь званиями, патентами, какими-то ярлычками, бантиками, должностями, опять для того только, чтобы оградить себя от посягательства на твою свободу видения медицины как таковой.